Мототек представляет очередную новинку 2015 года от компании ГИОН Модель Vice 200 Марка ГИОН занимает лидирующую позицию на рынке Украины среди малокубатурной бюджетной мототехники Такую популярность обеспечивают два фактора это надежность и доступность Vice это классический дорожник вес которого составляет всего 104 килограмма имеет традиционную фасадку напрямую спину для пассажира предусмотрены подложки и ручка. Органы управления и приборная панель стандартные. На левом пульте мы видим переключатель дальний-ближний, указатель поворотов, сигнал, мигать дальним, подсос. Кстати, очень удобно, что он выведен на руль. Правый пульт. Клавиша стоп-двигатель, включенный свет, габарит и выключенный свет. Клавиша старт. На приборную доску выводится скорость, пробег, тахометр, указатель нейтральной передачи, указатель включенной передачи, уровень топлива и дубляторы поворотов. Объем топливного бака составляет 17 литров. При максимальном расходе в 2,5 литра запас хода будет равен 700 км. Двигатель установлен четырехтактный объемом 200 сантиметров кубических, воздушного охлаждения и мощностью 14 лошадиных сил. За счет нижневальной компоновки достигнут крутящий момент в 15 нетonomетров, что делает характеристику двигателя очень эластичной. Это позволяет мотору хорошо тянуть с 2000 оборотов и, соответственно, реже переключаться. Стоит отметить, что двигатель не издает вибрации вообще. Это достигнуто использованием системы динамической балансировки коленчатого вала. Силовая установка сблокирована с 5-ступенчатой коробкой переключения передач. Запуск производится как электро, так и стартером. Вайс оборудован 18-дюймовыми колесами. Задняя подвеска состоит из пары регулируемых амортизаторов. Задний тормоз – барабан. Передняя вилка дорожная, обычного типа, но тормоз уже дисковый.